Самое масштабное событие лета. Бессмертные шедевры мировой хореографии и классической музыки. Премьера сезона. Опера «Сельская честь». Все звезды в антураже старинного несвежа. С 23 по 25 июня. Вечера Большого театра в замке Радивилов. Генеральный партнер проекта. Компания МТС.